Отдать. Мы живем там, танцуем, что мы можем Да, карта работает? Я думаю, только для нас роботы, для вас тоже оказывается.